Ну, у кого-то уже 23.00, да? Ну что ж, добрый день, уважаемые коллеги, добрый день, уважаемые друзья, добрый вечер, доброй ночи, у кого какое время, тому и такое приветствие. С вами на связи Алтай, замечательно, очень хочется поехать на Алтай. С вами на связи Лотникова Лёля, и сегодня у нас школа немножко необычная, немножечко мы ее изменили. Естественно, что требуется сегодня от школы, что требуется от спикера и что требуется от тех, кто присутствует в зале. Это, естественно, полное участие. Быстрый ответ на мои вопросы, которые будут идти по ходу нашего занятия. Быстрые ответы, четко значит, реагируйте, будьте внимательны. Хочу из этого материала школы, который сейчас вам буду говорить донести до вас истину и в итоге сделаем резюме что же вы все-таки усвоили понемножку себе заготавливайте текст слушая там пару слов бросайте себе на файл подготовьте откройте сейчас сразу же чтобы можно было потом просто копировать и бросать а не писать э, в это смс это будет очень долго мы договорились с вами вы поняли о чем я прошу вас Понятно. А на Алтай мы обязательно приедем. И я думаю, на Кавказ алтайцы тоже к нам приедут. Мы все друг к друг другу будем ездить в гости, организовывать огромные туры и будем путешествовать. Итак, понятно, всем все понятно. Замечательно. Итак, откой грядеши И кому грядеши? Как вы думаете, что это такое? Да, на машине, правда, не успевает машина стоять. Как вы думаете, что это такое? Опечать. Правильно, Саш, ты у нас, наверное, опешков, как, лингвистически заканчивал. Это в переводе с древнеславянского языка означает «откуда я и куда я иду». Куда я иду? И куда я иду? Вы задавали себе когда-нибудь такой вопрос? Куда я иду? Куда меня ведет дорога? Честно пишите, кто задавал, кто нет. И куда я приду? Видите? Много задавали, много не задавали. И все мы с вами находимся на одном пути. Как пришла в проект, стала задавать вопрос. Это уже для нас награда, Валерия. Когда ты пришла в проект, ты начала задумываться, куда ты придешь, что у тебя будет, как у тебя будет. Понимаете, не все могли раньше задавать себе такой вопрос, потому что все шло гладко, никуда не надо торопиться, куда-нибудь все равно устроишься, куда-нибудь ты все равно попадешь. И бесцельно. Правильно, Саша? И все бесцельно. Вас интересует, что вы хотите делать в своей жизни и какой оставить след? Вас это интересует? Или все равно все в одном месте будем? Вот здесь у нас больше, да. И если бы вас не интересовало, какой вы оставите след в жизни, вы бы здесь не были, вы бы уже ушли. И не сидели бы в этой комнате. Если честно, я очень рада, рада за вас. Рада за всех, что именно такие люди у нас остаются. Почему я об этом говорю? Потому что целевая наша аудитория, я пытаюсь каждую школу до вас донести, чтобы вы видели перед собой ту целевую аудиторию, которая нужна нам. Тогда вам легко будет строить, составлять тексты, и на эти тексты будут приходить люди. Случайные от нас уходят, потому что они никогда не задают себе вопрос, отколь грядешь и кому грядешь? У них не возникает этот вопрос, потому что они не вдумают, Хотят ли они сделать в жизни, э, что сделать в своей жизни, и, как, и какой оставить след? У них нет этого вопроса. У них стоит вопрос другой. Кто бы что-нибудь дал, кто бы что-нибудь подкинул? Я думаю, с этим мы с вами эпизодом разобрались. Ну куда? Куда вы все так торопитесь? Да жить хочется. По-моему, на, на этот вопрос легко ответить. Жить хочется, жить на полную ногу, на полную руку, на полный кошелек, на полную насыщенную жизнь. Хочу в Алтай, хочу в Швецию, хочу съездить в Америку, хотя не очень хочется. Хочу на Байкал, но хочу везде побыть. Вот туда мы с вами и торопимся. Поэтому... Здесь мы, в этом зале, чтобы научиться, чтобы понять эту нашу целевую аудиторию, которая должна к нам прийти. И далее. Вы видите цель своей жизни и стремитесь ее достичь? Видите вы ее цель своей жизни? такую цель огромная цель а вот вопрос гигантскую да правя жень а вот вопрос а вы всегда добиваетесь поставленных задач на сто процентов валерия жизнь и бизнес они неразделимы. если ты в жизни добиваешься целей и ставишь себе ну, как бы, выполнение, ты тоже будешь делать в бизнесе. Вот об этом у нас сегодня с вами будет и, и, и речь. Бывает такое, что и половину сделать не успеваете к намеченному сроку, правильно? Наметил, наметил, но и половины не сделал. Да. По статистике... Так происходит у большинства. Но это не говорит о том, что вот мы такие хорошие, мы как большинство. Все кто находится в этом зале, вы уже не большинство. Вы уже отдельные. Вы уже индивидуальные. Вы уже совсем не как большинство. Вы даже работаете не в той сфере, как большинство. Вы даже думаете уже не как большинство. Поэтому, у кого намеченные планы не выполняются к сроку, пересмотрите свое отношение к вашим намеченным целям. А достойны вы ли тех целей, которые вы поставили, если вы можете позволить себе не выполнять то, что вы лично сами назначили? Если вы будете постоянно не выполнять то, что вы себе назначили. Сейчас скажу, Валерия. Если будете не выполнять, то у вас пропадет интерес к цели, и цель от вас просто сбежит. Потому что у нее, она, она понимает, что вы не уверенные и не очень хотите достичь этой цели. Вот Валерия задает вопрос, как у меня получается, я хочу на соревнования, но второй раз мне не удается добиться этой цели из-за беременности. Это что, это что, как реагировать на нее? Во-первых, солнце мое, ты не попадаешь на соревнования из-за беременности. Беременность в наше время можно рассчитать. Если ты ставила себе цель участвовать в каком-то определенном соревновании, значит здесь ты поставила приоритет именно ребенку. Разберись в своих целях. И дважды ты подарила жизнь, но не пошла на эти соревнования. Наверное, они тебе были не настолько необходимы, как дважды родить ребенка. Это просто класс. Как на это реагировать? Реагировать так, как ты чувствуешь. Ты же любишь своего дитя, которого ты родила. Неужели можно променить, променять ребенка на соревнования? Хотя, возможно, ты к нему шла 10-15 лет. Но тогда надо было ставить просто приоритет. А коль уж так получилось, тогда ты самая счастливая мама. Только второй раз, ничего, родишь еще раз. Всякое в жизни бывает. Как Бог решает, так и бывает. Да, это точно взаимоисключающие цели. Надо просто подумать было, а раз, коль так получается, значит, приоритет ты ставишь ребенку. Это важно. Итак, что мешает нам достигать желаемого и жить той жизнью, какой бы мы хотели с вами? Что мешает? Если кто-то ищет, э, как бы, извне причину, можете сразу же э, подумать, как вы э, планируете свой день, какая ваша цель, значит, не особо важна для вас цель, если вы извне ищете э, причину. Если только в себе, то нужно разобраться. А причем чем здесь... Э, Желаемое и деньги. Деньги, отсутствие денег идти к цели. Есть очень много методов, когда можно без денег начать и потом цель достичь, а деньги сами придут. Это важно. Многие имеют такую иллюзию, что вот сейчас я приду и заработаю. Вот, пойду на эту работу. Отсутствие денег не для всех мотиватор, Валерия. Отсутствие денег, это большей части люди находят себе оправдание, что виновата государство, виноват работодатель, виноват м -м, все кто угодно. И они не могут дойти до цели, потому что кто-то виноват. Кто-то виноват. Да, это все по-своему. Так вот, смотрите, очень часто люди думают, сейчас я вот на эту работу приду и заработаю денег, и быстро рассчитаюсь с долгами. Ага, у меня же долг, мне надо вначале рассчитаться, а потом я уже начну вот там деньги зарабатывать. А как только я там рассчитаюсь... Я приду, допустим, в Арифлейм, начну рекрутировать, пусть там как-нибудь люди там повисят немножечко, там спонсор за меня маленько поработает, а я приду потом и сделаю огромный прорыв. А дальше пойдет все само собой. Счастье, деньги, покой, заработаю миллиончик долларов там, ну и буду жить. Или кто-то мечтает. Вот была бы у меня зарплата еще 10 тысяч, э, бывает, все так бывает, все так бывает. Вот э, была бы у меня зарплата тысяч десять месяц, и я король. Да такой король, что я тебе дам. Так вот смотрите, это полная иллюзия, когда человек думает, что вот сейчас я вот там поработаю, подработаю при этом не вложит туда своего вдохновения, свою цель не видит, ничего не видит. Да ладно, 10 тысяч он живут у нас в городе и говорят они достаточно зарабатывают, ничего не видит. И особенно те, кто собирается строить бизнес. Для них вот такое мышление, это настолько, ну, пагубно. Почему? Потому что никогда без проблем вы жить не будете. Проблемы у тебя нет денег, когда ты зарабатываешь 10 тысяч. Проблема у тебя, когда у тебя миллион долларов, у тебя тоже проблемы. Только есть проблемы малого уровня и большого уровня. Проблемы бывают разные. Конечно, лучше решать проблему, куда инвестировать деньги. Это лучше решать проблему. А не как купить себе пальто или ребенку не достает э, в школу, денег в школу на питание. А проблемы касаться будут каждого. Поэтому придумывать э, то, что вас кто-то извне вам мешает, здесь как бы не стоит. Что там такое? Я просмотрела, разговариваю. При негативном отношении... Кто там у нас с негативным отношением? При негативном отношении... Э, при негативном отношении к своим целям и деньгам, ребята, у вас никогда не будет денег, и целей. А если постоянный негатив, то будет только э, отвращение от цели. Цель от вас просто уйдет. Или она к вам просто не придет. Понимаете, берет драйв и кайф, когда ты зарабатываешь деньги. Вот, например, смотрите. Когда я зарабатывала деньги, ну, как бы скажем, на рынке, в школе, да, ну, по меркам нашего поселка, я была как бы не бедная, но и не богатая. Но у меня больше, чем... Подожди, с рисунком алгебры. Но у меня больше, чем э, я могла заработать, денег не появлялось. И я думала только об этих деньгах. И у меня был э, как бы внутренний драйв, да, я заработала определенную сумму денег, которую я ежегодно, ежегодно зарабатываю. То есть я сидела на одном уровне, дальше не шла. А моя мечта где-то там капышилась, капышилась, капышилась, но и не могла выскочить. Потом я увидела другие перспективы. Когда я увидела другие перспективы, я поняла, что моя цель может выйти снова вперед. Снова я начала о ней думать. Понимаете? Главное, что ты хочешь, и нужно приложить усилия. Если вы будете решать проблемы на уровне, решать задачи на уровне шестого класса, а уровень шестого класса, чем сегодня накормить, а завтра мы уже не думаем, во что сегодня влезть, чтобы идти, где какой взять долг, то на этом уровне, ребята, вы и останетесь. Да, сейчас вы решаете проблемы. Сейчас вы решаете проблемы мелкие. Я это называю закручиваем хвосты. Закрутила там, закрутила там, новые вылезли. Закрутила там, закрутила там, новые вылезли. А может нужно приложить усилия, причем немалые усилия, чтобы потом проблемы решать, куда инвестировать. Я, например, предпочитаю лучше куда инвестировать, нежели, как это так, мои внуки ходят раздетые, а я ничем не помогу. Или как это так, мой ребенок в школу не хватает ему ну там на еду или еще на что-нибудь. Я всегда говорила, если бы мне платили дворникам, и тогда я не знала этого проекта, если бы мне как дворнику платили больше, чем я зарабатываю, я бы взяла три двора и подметала. Но это были мои мышления постсоветского пространства. Понимаете как? Тогда человек приходит и говорит, приходит зарабатывать и говорит, я не могу собрать заказы, а где твоя мечта? К ней нужно идти. А заказ это первое, шажок, первое. Первый шаг к той мечте, которую которой мы хотим. хотим. Ведь только начни, шагни, раз, второй, третий. Правильно? Мозгами нужно думать всегда. И будьте готовы, что даже если вы выйдете на бриллиантового директора, вы никогда не перестанете думать. Вы никогда не перестанете решать проблемы. Будьте готовы проблемы решать всегда. Только высокого плана будете решать уже задачи. Правильно, Катя. И еще больше будете думать, еще больше будете переживать. Никогда не думайте о том, что вы сегодня заработаете, а завтра будете кверх ногами лежать. Нет, вы потом сами не улежите на этом диване. Решая задачи любого уровня, Получаешь кайф от того, что ты его решил, но вы можете ошибиться в решении, как в любой задаче, и к вам придут снова новые трудности, и вы их тоже будете решать. Это было, есть и будет. Сегодня мы не знаем, как собрать заказы. Завтра у нас э, заблокировали аккаунты. Послезавтра нам там какой-то э, недоумок написал какую-то непри, не, ну, неприятную вещь. За послезавтра, через месяц, два, три у вас появились лидеры, с которыми нужно работать, а у лидера проблема, а у лидера не видит цели. Стали бриллиантовым директором. Ребята, еще больше задача. У вас уже шесть директоров, которыми нужно помогать, руководить и новых учить. И лидеру некогда собирать заказы. Заказы просто уйдут в другой план. Вы о заказах уже думать не будете. Вы о заказах ничего уже думать не будете. Вы будете просто делать себе лично заказы. И поймите, на первом этапе это есть очень-очень маленькие проблемы, которые вы решаете. Задачи и между ними зависимость. Вот сейчас картинка вам показывает, люди выполняют одну и ту же задачу. Причем выполняют добросовестно и один и второй Правильно, Саш. Ищем постоянное оправдание. И один, и второй. Но только один решил свою задачу другим способом, а, три, а второй другим способом. И естественно, негатив у того, у которого нет мозгов, а есть только сила, очень трудно решается задача. Люди не любят свое дело и впахивают на работе, как рабы, за определенную сумму денег. Люди очень много работают. И как ни парадоксально, они работают из-за лени. Они работают в жутком труде, выполняя тяжелейший труд, от которого падают Потому что ленивые. А лень – это нежелание трудиться. Нежелание делать то, что креативно, что по-новому надо сделать, чтоб, что рисковать, чтобы, чтобы меняться. Анастасия, это ты не согласна? Потому что ты еще не поняла, что такое лень – Лень – это никогда человек ленив. Вот сегодняшняя тема у нас именно для этого. И я хочу, чтобы вы сегодня поняли, правильно поняли, что такое лень. Лежать на диване – это тоже лень. Но у многих это так затягивает, и что ему даже лень встать. И человеку приходится приложить огромнейшие усилия для того, чтобы начинать борьбу между ленью и человеком. Лень сесть за компьютер, поработать три часа вплотную, то чайку попили, то с кем-то поговорили. О, три часа прошло. Ой, а в одноклассниках практически не было. Ах, ах, ну я же три часа работала. Лень, лень оторваться от той жизни которое у нас бывает. Бывает и обратное, когда человек бежит дистанцию, пробегает 5, 6, 10 километров, ему трудно остановиться. Ему тоже лень остановиться. Он привык впахивать, он привык таскать, он привык копать, он привык пахать, он привык работать как раб. И остановиться он боится, потому что тоже лень. Ни на чем нет тормозов. Идет смена характера работы. Он увидел кошмар. Поменять нужно в жизни все. И ему лень. Это же надо подумать. И он продолжает свой марафон. Он нам потом отвечает на наше предложение что у него нет времени, и это ему не подходит. Конечно, не подходит, он думать не может. Он не может думать и придумывает различные возражения, на которые мы с вами потом начинаем отвечать. Каждому практически человеку лень менять существующее положение вещей. Лень что-то придумывать. Правильно, Валерия, вот тут ты сегодня и осмыслишь, что ты делаешь. Возможно, вы заметили, что очень много великих проектов во всех сферах жизни потрясли человечество. И придуманы они людьми не самыми умными, не самыми креативными и не самыми образованными, а людьми не ленивыми. Они просто были не ленивые. Они просто сдвинулись с мертвой точки. Они наняли на работу тысячу лентяев. Тысячи лентяев нанимают, которые хотят, чтобы придумывали, меняли, применяли за них другие люди, чтобы им ясно объяснили, что им нужно делать. Что они будут делать? Расставить им по точкам все. А у них мозг должен ни о чем не думать. Им лень думать. Очень качественно они будут выполнять работу. Очень послушно, скрупулезно, как надо. Все как требуется. Ну а мы с вами будем богатыми. Те, кто к нам не придет, пусть выполняют ту работу, которую им наметили. Внимание детям, Марина, ты уделяешь еще меньше, когда работаешь на работодателя. Я не помню, чтобы я очень много уделяла времени детям, когда работала в школе. У меня была одна отговорка, «Так, дети, все, я работаю». Мне некогда. У меня дети были в той же школе, и я их практически не видела. Опять нам лень подумать, что же мы с вами делаем. И нужны ли нам те цели, которые мы ставим. Есть очень хорошая поговорка, которую я люблю. Бедный работает тогда, когда ему нечего кушать, а богатый работает всегда. И далее. Я думаю, это э, тут нам уже понятно. Диз, дебаты идут, это правильно. Но, как ни парадоксально, олень – это двигатель прогресса. Перемена – это опасность. И перемены требуют большой жизненной энергии. Так как мы жизненную энергию экономим, Правильно? Мы очень хотим ее сэкономить. Мы хотим, чтобы все было предсказуемо каждый день. Потому что предсказуемые действия требуют меньше энергии. Разработали день за вас. За вас все определили. Как, допустим, вот, на машине вот я сейчас езжу в офис. Я уже настолько отработала свой маршрут, от дома до офиса, что мне можно с закрытыми глазами ехать. Как на автомате. Я очень мало трачу энергии на, этот, на это движение в своей жизни, потому что я это уже все знаю. Понимаете? А вот когда у меня будет другой маршрут, все, автомат мой закончился, и я буду уже думать, как мне там проехать, где какие знаки, я буду настраиваться. Понимаете? Поэтому люди не хотят напрягаться. А другие люди, которые хотят напрягаться, они делают деньги. А людей ленивых избавляют от напряжения. Помогая им жить в той среде, в которой им комфортно. И оставляю, и людям и говорят, делайте за нас вот это, это и это. И мы вам заплатим определенные жалование, от которого потом недостаточно людям. Но я готова вам только такие деньги платить. И человек не понимает, почему он попал в эту сферу, потому что ему лень об этом даже подумать. Вот тут понятно, я объясняю? Моя идея, смысл моей идеи донести вам, почему мы здесь работаем, почему мы здесь строим бизнес. Я не говорю «работа», мы строим бизнес – не может быть Чурина без препятствий. Вот здесь включаем мозг. Без препятствий никогда. Решать задачи будете всегда. Если вы готовы к этому, вы будете здесь. Если не готовы всегда решать задачи, вы здесь не выдержите. Я раз никого не выгоняю, я просто говорю. Правильно, Жан. без препятствий просто неинтересно. Если раньше мы паниковали за эти м, почты, за блокировку, то сейчас мы говорим, ага, вы так? Хорошо, мы сейчас разберемся, как нам сделать так, чтобы вы нас не доставали. И лень – это двигатель прогресса. Лень – это двигатель экономики. Лень – это двигатель всего. Но это и тормоз всего одновременно. Всего буквально, одновременно, лень – это, это катастрофа. Человек должен всегда стремиться к переменам. У него это заложено. Но показать и донести людям, вот как мы должны стремиться, что должно быть у человека, значит, надо тебе лично, если ты хочешь это показать, поменять свое мировоззрение, поменять в своей жизни все. Вон, сидят и ждут перемен крысы. А ведь много людей таких. Страх здесь тоже присутствует, правильно, Брикова? Лень и страх, они неразделимы. А вот человек изначально запрограммирован на перемены. Человек создан так, чтобы он мог легко запрограммировать свое сознание. Наша задача – дать информацию так, чтобы человек понял, что он должен убрать от себя эту лень. Хотя он не понимает, что он ленив, он не думает. Мне каждый говорит, вот я не знаю, Вера Сафонова сегодня на школе, она мне рассказывает, как она много работает. Да, она действительно много работает. Я посмотрю на нее и вспоминаю себя, когда я э, работала, мы с ней вместе на рынке когда-то сидели, работали, торговали. Да, она много работает, но ей лень поменять свой образ жизни, хотя она уже на 12%. Лень, она боится. Страх потерять того, что она уйдет с, этого, с этой земли, с этих огородов, с этого рынка. Она не находит в себе того момента, когда нужно просто ну, как бы убрать свой страх и переступить тот порог и идти к своей цели, которой она пытается всю жизнь сделать, работая на этих огородах, на этих рынках со всем остальным. Но у нее не получится, пока она не поставит приоритет своей жизни. Если человек живет, я напрасно не поместила снова сюда свою муху и э, эту пчелу. Если человек живет в своей среде, вы, может, помните из прошлой школы, если вы живете в своей среде и не хотите из нее выйти, допустим, муха живет в своей среде и говорит, ой, везде одни помойки, вы не выйдете из этой среды, потому что вам там комфортно а вы боитесь комфорт этот потерять, потому что для вас это кайф. Если вы как пчелка, она видит только ароматы, потому что она только там работает, она тоже не уйдет на сторону мухи, в ее помойку, потому что там ее жизнь, ее цель, ее все привычки. Но человек решает сам. А наша задача, вот этому спящему ленивому человеку дать такую информацию много, чтобы он однажды подумал или испугал свою лень и начал задумываться о своей жизни. А это важно. Это очень важно. Вот здесь подумайте каждый из вас. Насколько вы вкладываетесь в свою цель? Или просто пришли и начинаем что-то там делать в компьютере, что-то где-то там ковыряться. Да, все неправильно, все не так, те не такие, эти не такие. Мы видим один негатив, то у вас еще сидит лень. Лень, которая мешает вам пройти цель. Вы можете созреть за месяц, вы можете за два, а кто-то может созревать и год будет. Поймите, не просто так не бывает результата сразу. Когда человек готов быть богатым, не хочет, а быть готовым, только тогда у него начинают поворачиваться, как бы сказать, в голове, ну, перекручиваются его мысли, мечты, и он начинает тогда творить чудеса. И начинается рост, и пошло все остальное. Поэтому разговор о том, что когда мы даем информацию, мы уже практически всем ее дали, это не о том разговор. Это мы давали информацию многим людям, но не усвоили ее. Усвоили ее только один процент. И поймите, наша информация нужна всегда. Всегда нужна информация. Почему? Потому что люди еще не все готовы принять ее. А мы будем им напоминать. Это наша с вами задача. Вот какой смысл в жизни сидеть, бухтеть на разную работу, держаться за какую-то непонятную работу, которая не удовлетворяет твое положение в жизни? Как вы думаете, какой смысл сидеть на такой работе и ничего не предпринимать? Почему? Смысл сидеть? Какой смысл сидеть и бухтеть? Вот эти не платят, вот. Вот какой у людей смысл? Да. Страх остаться вообще без работы. Потому что ему лень думать дальше. Опять убивает лень. Лень. Потому что он имеет иллюзию о том, что это надежно, а это только иллюзия. А большинство страхов обязательно являются иллюзорными. Он боится, боится и очень сильно. И очень сильно. Человек способен адаптироваться везде, в любой сфере. Так уж создано человечество, потому что человек это вид особи, который выжил на планете. Вот эта, как бы, картинка говорит о том, что у этих людей нет полностью движений. У этих людей нет той возможности, которая есть у всех, и они приспособились. Посмотрите, как они играют. Посмотрите, каких они добиваются результатов. А человек – это животное. Такое живое существо, как и все. Только человек выжил на планете, потому что он может адаптироваться. А вот животные так не могут. Они вымирают. Или в течение тысячелетий приобретает новый видовый какой-нибудь признак, который позволяет им жить в другой изменившейся для них ситуации. А человек живет в любой. Поэтому давайте задумаемся над тем. Да, закон природы. Так Бог нас создал. Поэтому сказать, что у меня не получается, или я не могу, простите, вы особь, особь, которая приспосабливается и умеет выжить в любой ситуации. И если вам это надо, значит берем и думаем. Возможно, вы сейчас, вот лично кто-то из вас, упирается в стену, ничего не получается катастрофа. Сам себе уже говорит, да лучше я пойду, сяду в этом магазине, стабильно буду сидеть и ждать, когда человек придет, там что-то купит, а мне стабильную какую-то зарплату заплатят. Да лучше я пойду туда, да лучше я буду приоритет не ставите здесь развитию. Это ваши проблемы. Ваш мозг ленив, не хочет думать. А здесь, упираясь в стену, когда за уголком, есть дверь, она скоро откроется благодаря вашим усилиям. Главное, подумайте, что вы приложили и сделали для того, чтобы дверь вам открылась. Понимаете? Что там? Девочки, думать это самая трудная работа, поэтому ею занимается очень мало людей. свое. Каждый будет жить так, как он хочет. Но, простите, самое обидное слово, что получается, каждый будет жить так, как он заслуживает. А заслуживает, потому что он так думает. Это его. Это его желание. Самое главное, прилагаем усилия. Так, там такие жаркие дискуссии идут, аж страшно делается. Здесь правильно, никто никого не увольняет. Так что девочки беременные, все остальные, кто не беременный, все работают. Так, и далее. Да, бизнес под ключ. Что такое счастье, девочки, напишите, хватит там. Мальчики, девочки, уважаемые коллеги, Далее, что такое счастье? Сегодня очень активная школа, я прям любуюсь, Ми, как, как Яся моя говорит, умиляюсь, умиляюсь. еще что такое счастье? Счастье это когда в наличии есть цели. Цель родить ребенка, цель его воспитать, цель дать ему все, что он хочет в мире, цель сделать его таким же счастливым, как и ты, цель. Самое главное в жизни – это цель. Не обязательно много трудиться, можно много, ну, нужно правильно думать и решать задачи. Можно просто трудиться и остаться несчастным. Основное препятствие в жизни, которое существует – это лень. Пока мы его не переделаем, вернее, пока мы его из своей жизни не уберем, у нас всегда будет много нерешенных проблем. Однако, как избавиться от лени? Как вы думаете, как можно избавиться от лени? да не может этого быть тут мы решаем тут мы решаем задачи как перестать бояться перемен потому что с ленью сталкивается каждый человек по крайней мере большинство из нас давайте сейчас я вам приведу статистику Давайте сейчас я вам приведу статистику. Лень – это киллер нашего успеха. И здесь должна звучать очень серьезная строгая музыка. Насколько лень сильно влияет на нашу успешность? Внимание! Озвучиваю. Шокирующая статистика. Экспериментальным путем ученые вывели закономерность. Влияние лени на эффективность труда. Ой, не туда. Влияние лени на эффективность труда. Одна минута лени забирает у нас две минуты жизни. Это уже о чем-то говорит. Представьте, одна минута лени забрала две минуты жизни. Один час лени в день понижает эффективность труда на 28%. Далее, два часа лени в день понижает эффективность труда на 63%. Три часа лени в день понижает эффективность труда на 88%. Это катастрофа. А каждая минута лени отдаляет вас от заветной цели, от той мечты, которую у вас есть, со скоростью более чем на 200%. Ну как, хочется дальше лениться? Чем продолжительное время мы позволяем себе бездельничать, тем сложнее настроиться на работу и тем сложнее работать с высоким КПД. Каждый себя проанализировал и посмотрел, почему нет результата. Сколько вы в день ленились? Лениться или просто наслаждаться своим результатом, можно, когда вы стали бриллиантовым директором, но не больше двух недель. И потом снова до президента. Или можете до исполнительного, две недели отдохнули и пошел. Только тогда ваши цели приобретут, вернее, цель сделает вас счастливыми. Счастливыми ваших детей, ваших родителей и вообще всех окружающих. Только тогда люди будут увидеть в вас счастье и не потянутся за вами. Не надо вспоминать, кто-то не подтвердил почту, кто-то не нашел в скайпе, кто-то не сделал заказ. Проверь свою работу, изучи свою работу и пошел, и пошел, и пошел, и пошел, и пошел, и пошел, и пошел, и пошел без остановки, сколько можешь. И поверьте, дети, которые, может быть, сейчас мало, вы им уделяете внимание, потом вам скажут спасибо. Они будут гордиться вами. Я уже это прошла. Я детей вообще оставляла. Простите, я не работала в интернет. Мы месяцами бросали детей и уезжали. Я не говорю, что это хорошо. Я еду, самоплачу, это мои нервы. Я каждый раз переживала, тогда сотовых телефонов не было, я каждый раз переживала, господи, что я, что они там творят. Мы с рынка приехали, один в больнице, другой вообще спрятался, потому что один с забора свалился, другой еще где-то был. А вы возмущаетесь, что детям мало внимания уделяете, когда сидите за компьютером, да он рядом с вами, он накормлен сыт. Ари дает возможность нам с вами не только получать удовольствие от работы и иметь доход, а нам открывает арифлейм нам открывает жизнь вообще на весь мир, вообще на все, как бы сказать, приоритеты, которые в жизни есть. Я сейчас сама себе удивляюсь, я сегодня себя поймала на мысли, что я даже сейчас рассчитываюсь в магазине, деньги отдаю не так, как раньше. Я раньше руки прятала, потому что они были неухоженные, потому что я работала в земле. Они были скрюченные, морщинистые. Маникюр, о чем мы говорим, о каком маникюре? А сейчас я с гордостью отдаю деньги. Я покупаю то, что я хочу, а не на то, что мне денег хватает. Понимаете, это разные вещи. Когда я выхожу из машины, она меня все смотрят, ловят глазами о том, что вот она, бабуська, выходит из машины, а молодые идут пешком. Это тоже важно. И я понимаю, что я ловлю на этом взгляд, и я понимаю, что это именно Арифлейм мне дал. А не та моя пахота, на которой я пахала. Причем пахала вся семья, не только я. Мы настолько работали, что я сейчас смотрю на тех, которые также работают, мне делается иногда плохо. Неужели я это делала? Возможно, думают, что муж купил, но там написано Арифлейм. Я не знаю, что они там думают. Но там написано Арифлейм. Девочки, Ariflame, уважаемые коллеги, Арифлейм никогда не боится кризиса. Всегда мой, всегда люди моются, красят губы, красят волосы. Это я сейчас моложе стала выглядеть. Потом историю доделаю свою, размещу. Это все сделал Арифлейм. Арифлейм мне э, сейчас начисляет пенсию, потому что у меня идет стаж. У меня официальная зарплата. Я ни за чего не боюсь совершенно. Я на улице специально провела свет на уличный от своего счетчика, чтобы бабуськам свет отсвечивал. Ну, вернее, чтобы светило моим бабуськам, которые вокруг меня живут. Так они нарадоваться не могут. Я что, могла это сделать, когда я в школе работала? Да никогда я это не могла сделать. Вот вам Арифлейм. Вот вам Арифлейм, понятно? И что же все-таки наш Эрифлейм нам дает в нашей жизни? Да что он через одну перескакивает? Ну, началось. Сейчас. Сейчас, ребят. М -м, да я не туда. Компания Reflame и ее руководители сами творят чудеса, мечтают. Да что такое? Сейчас, сейчас, снова. Творят, мечтают, делают. Они передают эту энергию нам. Они нам передают всю энергию, которая у них есть. Поэтому они уже более 47 лет на рынке. И... Буквально полторы недели назад они открыли еще 68-ю страну в мире, в Африке. В компании Арифлейм открылась еще новая страна. Нам когда это объявили, на, мы были на БМВ, нам когда это объявили, я не поверила. Такое, тя, такое тяжелое положение в стране, в Африке они открывают страну. Они открывают страну, вы представляете? В этом году, в 2014 году, компания Арифлейм открывает новую эру в онлайн-коммуникациях. Арифлейм – лидирующая компания косметическая на рынке прямых продаж и делает очень важный шаг в использовании в онлайн-технологии для развития бизнеса и запускает новую версию сайта «Арифлейм». Новый сайт включает в себя элементы мобильной платформы и знаменует начало создания полноценной мобильной версии. Ни в одной компании прямых продаж такого нету. Нету вообще, представляете? Арифлэм действительно безграничен, ребята, учим языки, пошел работаем. Для нас с вами столько работы, что просто вот, ну, я не знаю, чудеса творятся. Теперь ты, уважаемый коллега, где бы ты ни был, можешь открыть сайт свой, личный кабинет из любого электронного носителя, ноутбук, планшет или смартфон, зайти и сделать все, что тебе нужно на твоем рабочем кабинете. И очень меня сильно порадовало и удивило нас, с Женей, мы были как раз на этом э, семинаре. Производство сейчас компании работает на полную мощь. Когда привели статистику, что прирост в 13 каталоге плюс 23% по России, а в 12 был еще минус 5 прироста. Представляете, они сами этого не ожидали. Они не ожидали, что вот эти цеха, которые я вам сейчас показываю, не успеют э, столько произвести продукции. Они же запросы сделали другие. Почему не было коллагена, почему у нас конкурс немножечко как бы маловат получился? Да потому что не ожидали такого прироста. Да, Саша, да, темпы. А ты у нас уходишь, приходишь, думаешь, о чем ты думаешь? Об учениках в школе? Да легче всего прийти в школу и учить тех, которые не хотят учиться. Ты научи тех, которые хотят. Это сложнее. Вы представляете? Каталогов не хватило в 13-м каталоге. Каталогов. Потому что делают за полгода запрос. А тогда такого роста не было. Людям просто не хватило каталогов. Это, это просто слухсшибательная новость. И еще. Очень хочется привести такую статистику к теме о том, что уже все в Арифлейм. Смотрите. Возьмем Краснодарский сервисный центр. К нему прилегает Краснодарский край, Ставропольский, Адыгея, Астраханская область, и все закавказские республики не буду перечислять. Получается 22 миллиона людей на территории, прилегающей к Краснодарскому сервисному центру. Из 22 миллионов людей только 83 тысячи зарегистрированных, а активных на 40% меньше. И такие идут товарообороты. Идет такая активность, я уже не беру мегаполисы, говорят в мегаполисах плохо э, развивается Эрифлейм, неправда, Москва-Сити Москва прет так, что у них этот 23% превысил до 40%, сколько у нас работы, не надо говорить о том, что все знают об Арифлейме. Да, никто не знает об Арифлейме. Никто не знает, что, э, что в Арифлейме идет официальная зарплата. Никто не знает, что в Арифлейме идет стаж. Никто не знает, что в Арифлейме есть отпуск. Никто не знает, что в Арифлейме нормальная, обычная жизнь, но только богатая. А нам, наша задача вам показать, рассказать. Вот тут понятно. Ча-ча. Лучше не думаю. <с penso> Понятно, да? Далее. Я очень на высоких нотах это когда увидела, для меня это было просто, ну, ну прям думаю, ура, ура, мы растем. Это же здорово, что мы растем. Опять что-то по два раза перелистывает у меня. В этом году компания Арифлейм, сейчас, подождите. Да, никак не получается у меня не то. Сейчас. В этом году компания «Арифлейм» порадовала нас новинками. В 2014 году более тысячи новинок. Это произвела компания. Тираж каталогов составил только по СНГ 2,5 миллиона. Как вам эти цифры? Какие масштабы у компании? Цифры шокирующие. 450 аксессуаров. Это тоже новинки. Тоже новинки. Это нам, кажется, полистали каталог и все. А сколько много нового? Компания старается так, чтобы мы с вами выглядели элегантно, красиво, богато. И были такими же ухоженными. А вот это в этом году компания нас чем порадовала. Дизайнеры Арифлейм создали для нас коллекцию эксклюзивной бижутерии. Коллекция Роял это изысканная простота, благородство натуральных и полудрагоценных камней. Боже, настолько красиво. В изящном ювелирном обрамлении украшения с коллекции «Роял» помогут нам с вами создать образ королевы. Мы видели вживую уже эти все наборы, но просто вот хотелось к ним притронуться. Настолько красивые, настолько оригинальные. Правильно, глаза разбегаются, Лен. Хотелось и то, и то, и то. Я практически прям так руками хотела дотронуться. Настолько они все красивые. Так что, уважаемые коллеги, мы с вами будем просто королевы. И это только начало, где компания для нас старается. Более 700 новинок в категории средств по уходу за телом. Новые, значит, по уходу за телом, вот эта новая серия, которая, эксперт стайлинг, вот на эту серию обратите внимание, это прежде всего цель от этой серии, здоровые и ухоженные волосы, чтобы мы также были очень красивыми. Еще, эксперт стайлинг. Это эффективные средства для укладки, формулы которых обогащены кератином. Именно, это, именно то, что нужно для, для здоровья волос и эффективного образа. Но самое главное, что эта серия запатентованная именно такого состава вы не увидите нигде. Понятно? Именно такого. Компания сейчас столько патентует, имеет патентов на свою продукцию, потому что ее собственные ученые разрабатывают и собственное производство производит. А это важно, не каждая компания может это позволить. Естественно, бренд и компания «Арифлейм» и вообще ее отношения у людей, я думаю, скоро очень серьезно поменяется. Более 300 новинок в категории декоративная косметика. Современный образ жизни. Он всегда заставляет быть на высоте. И сейчас макияж это роскошь на каждый день. С его помощью можно сделать каждое мгновение намного приятнее и ярче. И серия диван. Определенные новинки тоже запатентованные. Тоже в других компаниях аналогичных вы не встретите. Это по уходу за, ну при декоративном использовании еще по уходу за нашим лицом. Так что пользуйтесь, девочки. Ни у кого таких нет. Только у нас. Да, я вообще от нее вообще в полном восторге. В этом году в категории средств по уходу за лицом 60 новых продуктов. 60! Вы представьте, сколько новинок! Я уже молчу о том, что компания Reflame поставила себе цель не просто баночки продавать, а систему по уходу за своим лицом, чтобы мы с вами блистали, чтобы мы с вами никогда не старели. Это важно, потому что современный образ жизни неразрывно связан с ежедневным динамичным ритмом и необходимостью успеть все за 24 часа. Нам тем более, мы вообще перегружены с вами. Хочешь всегда выглядеть ухоженно и использовать самые эффективные продукты и еще по приемлемой цене. Продукция Арифлейм отвечает всем этим Критериям. Причем экологен, всеми нами любимый набор или как бы серия, это идеальный источник постоянного обновления. Научно доказано, что их экстракт способен стимулировать процесс синтеза собственного коллагена клеток кожи более чем на 200%. Этого нет ни в одной компании. В результате новый коллаген заполняет морщины, выталкивая изнутри, придавая коже гладкость и упругость. Эта формула также запатентованная. Потому что те <coughs>, компании, которые до этого в этой сфере э, э, ну, изготавливали производили эту продукцию, ученые компании «Арифлейм» нашли более э, э, лучшее решение – Самое лучшее решение на сегодняшний день, и естественно, эта продукция запатентованная. Это просто революционный прорыв. Далее есть такая серия, как, ой, Труп Фэкшн. Это вот эта серия вверху, которая. Если про нее начинать говорить, про нее можно говорить вообще без остановки и очень много. Потому что в этой сфере, в, этом возрастной, в этой возрастной категории, которая плюс 25, практически не было серий, которые могли помогать девушкам в этом возрасте. И опять-таки, эта серия запатентованная. И на акации... Забыла на какой, хотела бы рассказать, на какой акации... Сейчас скажу точно. Ага, забыла какая акация. Ну, надо же так выскочила. Не, думала, никогда не забуду. Из цветка розовой акации они выделили именно тот фермент, который помогает ухаживать, и сохранять свежесть и молодость наших молодых девушек. И тоже серия запатентованная. И такое вы нигде, никогда не найдете. Это 60 новых продуктов. Да, они все патентуются, потому что там нужно, естественно, выполнить определенные критерии. И далее. 46 новых ароматов. Я думаю, вы уже практически все новые ароматы смогли попробовать. Практически все уже ощутили их прелесть. Вы эти ароматы уже слушали. А именно вот эта водичка, которая э, посос, да это просто чудо, а не вода. Она самая стойкая из всех ароматов компании Арифлейм. И естественно, революционный прорыв именно в ароматах. Вот столько компания, классная вода, вот столько компания делает новинок. И, естественно, в этом году два ключевых запуска было. Это любимые наши батончики и фитонапитки. Я думаю, уже все, сколько, вас, сколько есть в комнате, уже все попробовали и батончики, и напитки. Это просто чудо, именно для нашего здоровья. Именно для нашего здоровья, чтобы мы с вами всегда были здоровыми и никогда не болели. И далее, компания Арифлейм с уверенностью смотрит в будущее. Ученые разрабатывают, производство производит, а мы с вами помогаем это реализовать. Мы с вами несем информацию. Мы можем гордиться прошлым нашей компании, потому что все начиналось. Буквально с маленького-маленького двора, где начинали вот эти молодые ребята в белом и черном костюме, вот эти еще тогда молодые ребята, начинали разработку кремов только из натуральных ингредиентов. Потому что они решили, что это всегда будет в тренде. Проработав пять лет, они попали в полный провал. И они не показали об этом, не рассказали никому, никому, ни одному консультанту, ни одному своему рабочему. Они снова подумали, ну как бы приняли решение, подумали и стали возрождать по новой свою компанию Эрифлейм. И сейчас открывается практически раз в два года или даже каждый год практически каждый раз открывается новая страна. 68 стран. Это просто чудо! Итак, какие у вас есть вопросы? Что у вас сегодня возникло? Как вы решили бороться со своей ленью? Или надо ли с ней бороться-то? Может, ну ее? Может, как есть? Ведь так же проще. На круиз точно, на круиз поедем с нашей лени. Вот там поленим. Кстати, на круизе некогда было лениться. Думала, хоть там полежу. Не получилось. Поймите одно. За вас никто ничего не сделает. А ваши дети никогда не увидят будущего. Вот и думаете, нужно ли вам с ней бороться или нет. С вами на связи была Лотникова Люля.